частый вопрос от тех, кто приобретает Макивару МБШ. Казалось бы, все понятно. В ее конструкции совершенно все понятно. Заложено все по законам С механики классической. действует закон рычага. Чем больше рычаг байка, чем длиннее, да, та часть, которая байка работает, тем, соответственно, легче нагрузка. Чем укорачиваем мы эту рабочую часть байка больше, то есть, чем она короче становится, тем нагрузка, соответственно, выше будет. И сил сопротивления макевары тоже становится выше. Так вот, сейчас я расскажу про регулировку макивары, как она производится для того, чтобы нагрузку повысить. Когда вы приобретаете макевару, то очень часто она бывает в таком состоянии, когда э, вот этот ползун, вот эта деталь, которая находится между бойком и надбойником, вот, максимально далеко расположена от сосвязующего вот этого соединения. То, то есть если макивара закреплена вот так инверсионно, то это выглядит таким образом, что с ползун будет опущен максимально вниз. То есть он по планке, по которой он двигается по речке да, сам с резьбой будет опущен максимально вниз. И тогда получается, что рабочая часть байка становится короче. Рычаг короче, и нагрузка выше. Как это делается? То есть как это все регулируется, как его нужно передвинуть, ползу. Для этого существует вот эта речка с резьбой или шпилька. И сам ползу с двух сторон закреплен своими барашками. Это такие две гайки с такими выступами, чтобы удобно было крутить руками, чтобы не надо было затягивать это ключом с чтобы все можно было делать от руки и очень быстро. Ну, так вот, когда вы приобретаете макевару, бывает, что ползун опущен максимально вниз и макевар настроен на максимально нагрузку. Чем это связано? Связано это с тем, что макевары перед продажей проходят тестирование на максимальную нагрузку, и поэтому ее и выстраивают на максимальную нагрузку, проверяют ее рабочий ход, нагружают, проверяют ударную технику, статике, в и так далее, вот, и в таком состоянии ее, значит, оставляют, упаковывают и она вам отправляется, вот. Значит, для, для того, чтобы начать на макеваре заработать, нужно ее привести в состояние минимальной нагрузки. Какой бы опыт у вас не было до этого работы на макеваре, если вы не работали на макиварах МБШ или Камертон, лучше всего выстроить макивару на минимальную нагрузку по ряду причин. Первая причина – это, во-первых, вам надо привыкнуть к работе на данной макеваре. Ну, силы пробить у вас ее может и хватить. Но вопрос не в этом заключается. А вопрос заключается в том, что нужно максимально хорошо скоординировать свои действия и выстроить правильные динамические э, со стереотипы для работы на этой макеваре. То есть нужно приспособить, что называется, размяться. Но разминка это должна идти, конечно, не там, 15 минут, не 20, что называется, а поработать в таком режиме должны месяц, может быть, два, а может быть, даже больше, для того, чтобы значит, освоить всю техническую составляющую для работы со снарядом. А второй самый момент, это чисто технический, даже технологический, скажем так. Он заключается в том, что макивара новая, и несмотря на то, что она прошла все тестирования, сделана она из дерева, а дерево это довольно живой материал, он эластичный, и он претерпевает определенного рода значит, изменения при начале эксплуатации. Вы когда покупаете новый автомобиль или какой-то сложный механизм, он всегда после какого-то времени требует первого техосмотра, так называемого ну, проверочного. Для чего? Для того, чтобы протянуть, чтобы дать ему приработаться к да, всем его деталям, то есть надо поработать на определенном, не очень э, изматывающемся режиме, что называется. То есть на низких оборотах, с небольшими нагрузками, при малой скорости, не очень-то напрягая. И потом проводится первый техосмотр, когда все протягивается, проверяется, все детали перерабатываются так, как надо смазываются и все. И тогда уже можно использовать автомобиль или механизм по полной программе. То же самое происходит и с мультиварой, как с камертоном, так и с МБШ. Когда вы работаете на минимальных нагрузках, снаряд приобретает свои окончательные, если можно выразить, качества. То есть, э, самбайок становится более упругим, более гибким. Потом вы просто делаете протяжечку, ее сделать обязательно не придется. Вот, поправите все, и на макеваре можно будет уже выстраивать более высокие нагрузки и работать более серьезно. Вот. Как это делается? Сейчас, в принципе, макивар настроен на минимальную нагрузку. Как нагрузку повысить? Отвинчивайте барашек, да, который находится вот здесь, э -э -э -э внутри. Раскручивается он, так и клопать спасовываете и раскручиваете барашек. Это, в общем-то, абсолютно несложно. Вот, видите? Все. Отвинчиваю его. Если пускаю его ниже. Просто передвигаю ползу. Чтобы его передвинуть иногда, надо вот так оттянуть на себя боек. Вверх немножко поднять и дальше вы легко перемещаете ползун. Иной раз, для того, чтобы э, его переместить, если у вас макивара протянута очень круго, э, надо будет ослабить вот эти болты. Чуть-чуть ослабили, переместили. Но, как правило, делать этого не нужно. Все делать намного проще. Вы просто макивару кладете на пол, э, прижимаете ее сам ногой, сам гистопой, вот э, сам отбойник, оттягиваете вверх немножко боек и перемещаете ползун вниз. И фиксируете. Вот. Это если у вас не закреплена на дерево, например. Если она у вас закреплена на дереве или на платформе, то все намного проще. Она висит, вы на себя боек оттягиваете немножко рукой и ползун опускаете вниз. Точно так же вы его поднимаете и вверх, то есть послабляете нагрузку на мукиваре. Точно таким же образом. Оттянули боек, то есть увеличили сам зазор немножко между бойком-отбойником и отбойником, легко переместили ползун. Если вы будете делать это довольно часто, то у вас уже просто та поверхность макивары, по которой ползун постоянно перемещается, немножко закатается, станет более сгладкой, и у вас уже перемещение будет довольно легким, и оттягивать боек не придется. Будет намного проще все это дело делать. Это несложно. Ну вот, в общем, вот так вот осуществляется регулировка макивары. И запомните самую важную вещь не пытайтесь регулировать, да, макивару, там, измеряя на каком, э, значит, самом деле положении вот этого, вот, ползуна, какая нагрузка будет, сколько это килограмм, это, в общем-то, на самом деле абсолютно не важно. Важен относительный прогресс. Не столько, сколько вы это выбиваете э, там э, ньютонов, там, да, килограмм ньютонов, килограммов эквивалентных там каких-то, это, это абсолютно не важно. Важно то, что, вот, если этот. это сегодня пробиваете макивар настроенную на самую слабую нагрузку определенным способом всеми там ударами, какие вы желаете пробить ее а через полгода, через год вы пробиваете уже на гораздо больше цене нагрузки которые есть точно так же легко понимаете? вам нужен относительный прогресс а не абсолютный абсолютный прогресс он зависит от относительного и вы всегда можете силу приема померить при желании, на каком-то специализированном силомере. А на макеваре вы просто можете увеличивать нагрузку ну, как относительно и постоянно, постоянно прогрессировать. То есть это способ увеличивать нагрузку относительно той, которая уже есть. Почему, опять же, градуировать нет особого смысла? Потому что в зависимости от погоды, от влажности, от температуры, э -э дерево, дерево, оно меняет свои свойства. То есть, если, предположим, на морозе макивар покажет одну силу сопротивления, то во влажной климате, вот как сейчас я нахожусь в Таиланде на море, у нее сила сопротивления будет несколько другая, потому что в себя набирает немножко макивара влагу. Вот даже сейчас очень трудно ползун переместить, потому что макивара столько разбуха. Вот. Но это никак не влияет на ее рабочее свойство, на ее качество. И поэтому это, в общем-то, не важно. Ну и все. Используйте макивару, получайте удовольствие, прогрессируйте. Обязательно пишите нам значит, отзывы свои. Нам всегда это приятно. Вот. И мы с удовольствием со мной поделимся своим опытом. То есть мы, это я. И те значит, адепты макивары, которые постоянно и долго работают на ней. У них тоже опыт уже громадкий. До встречи, друзья, в следующем ролике. Всем пока.